Самые дорогие и редкие из новых монет – 1, 2 гривны, 5 и 10 гривен монетами. Даже во время войны украинские монеты пользуются спросом и их активно покупают коллекционеры на Виолите. Я думаю, это способ отвлечься на свое любимое хобби и заглянуть в альбом с монетами. Узнайте прямо сейчас, какие новые монеты Украины могут принести вам реальные деньги. Их не нужно ни в коем случае отдавать в магазин, чтобы не потерять деньги. Я покажу вам именно такую дорогую монету 10 гривен, видео которое мне прислал подписчик. И спасибо большое спонсорам канала за поддержку. Вы помогаете мне продолжать выпускать видео, и я выпускаю для вас бонусные ролики. Подписка всего от 10 гривен в месяц. Это помогает продвинуть видео в ютубе, и вы участвуете в постоянных конкурсах. Ну, переходим к монетам. Вот эта монета 2 гривен 2018 года продалась за 1100 гривен. Нарушение соосности сторон. И не про чекан. Куплено за 1100 гривен. Конечно, коллекционеры покупали на Виолите и мелкие номиналы монет Украины. Вот, например, за 1300 гривен была куплена монета 2 копейки 1993 года. Тоже с поворотом. Она чеканилась еще на Луганском станкостроительном заводе. У меня есть отдельные видео про производство. Ссылка будет в описании. Но это еще не предел по цене, как для монеты с браком поворота. Ну или нарушение соосности сторон. Сейчас я покажу вам самую дорогую из таких поворотов, так как их не так много было представлено на электронных торгах Виолет. Это нарушение соосности у монеты с номиналом в 10 гривен. Вот вы видите как раз эту монету цену определяют электронный аукцион и зависит от желания положить именно эту монету к себе в коллекцию но я думаю цена от 100 долларов может быть больше главное при получении таких монет тщательно проверять на подделки под этот брак бывает так называемый стакан это когда ювелиром врезается одна из сторон и переворачивается я стараюсь монеты всегда получать по наложенному платежу, чтобы можно было посмотреть на почте или при личной встрече. Ссылку на раздел Виолити с редкими монетами Украины я оставлю в описании, там вы можете что-то прикупить к себе в коллекцию ну, или выставить на продажу. Сейчас я вижу больше 800 монет с поворотами. Давайте покажу, какие еще были куплены здесь. Это от совсем маленьких поворотов, у которых доставка дороже выходит, чем сама монета. Ну, если кому-то очень нужно, то готовы заплатить и дороже. Встречались и новые две гривны с небольшим поворотом, так и более значительные. Вот такие есть у меня в коллекции. Мы видим одну гривну нового образца с поворотом на 180 градусов, купленную почти за 2000 гривен. Ну и конечно новые монеты 5 гривен с таким довольно большим поворотом, 180 градусов. Если вы встречаете такие, сразу пишите мне в инстаграм, ссылка будет в описании. И я запустил еще тикток, там показываю вам редкие браки, которые можно встретить и продать мне. Обязательно подписывайтесь на тысячу подписчиков, в тикток я проведу стрим, ссылочка будет в описании. Будьте внимательны и проверяйте свои кошельки, когда платите. Возможно, у вас есть очень дорогая монета Украины. Если видео было вам интересно и полезно, поделитесь, пожалуйста, им в группе или хотя бы с одним человеком. В Вайбер, Телеграм, Ватсап, Фейсбук, где угодно. Если человек найдет редкую монету, он обязательно отблагодарит вас за то, что вы ему показали это видео. И еще раз передаю теплый привет всем спонсорам, спасибо за вашу поддержку, благодаря вам выходят эти видео. Ну что ж, всем пока, до встречи в новых роликах.